Чат заблокирован. Еще раз здравствуйте. Сегодня у нас 8 февраля, и мы с вами говорим сегодня о том, как строим бизнес вместе с компанией Века. Как это сделать легко и выгодно. Ждем слайды. Все отлично меня в компанию пригласили в октябре 2020 года. И первый проект, куда я вошла, это был, были гильдии Golden Rider. Но мы все знаем, что это очень высокодоходный да, проект, но он такой долгосрочный. Дальше у нас стартанул Аксель, да, так скажем, его вторая серия. Вот. И уже в декабре под Новый год стартанул любимый ботик. Вот. Вы знаете, этот проект действительно показал все возможности, как действительно я увидела абсолютно все-все-все перспективы века. То есть пока ты спишь, можно сказать, гуляешь, отдыхаешь, а ваши деньги работают. Вот. И чтобы начать зарабатывать, достаточно просто зарегистрироваться и открыть депозит да, то есть механика профит -бота очень проста У участники согласно тарифу получают ежедневно прибыль на протяжении 200 дней ну и конечно же он стал моим любимым проектом вот поэтому сейчас я с вами поделюсь как инвестированные 80 долларов дали возможность заработать ну так скажем значительную сумму которую я даже не ожидала вот. И самое главное, благодаря этим деньгам зарабатывать в других проектах века и прилично увеличить свой капитал. Итак, почему ProfitBot? Да? Давайте ответим сразу на вот такой вопрос. Ну, Во-первых, потому что он очень простой. И понятный абсолютно любому и каждому, кто даже вот просто никогда не касался каких-то, э, так скажем, инвестиционных проектов или с криптовалютой. То есть, что такое депозит, нам всем абсолютно понятно. Кто-то когда-то ставил, даже возможно в банках, да, открывал депозиты. Но мы знаем, какой там процент. А здесь у нас с вами очень низкий порог входа. 10 долларов это может себе позволить абсолютно любой каждый. Дальше идет очень высокая доходность. Да, и э, этот проект, он рассчитан как на, так скажем, пассивного инвестора, так и на активного. То есть у нас с вами, так скажем, несколько источников дохода. Если можно следующий слайд. И э, естественно с чего все начинается. Все начинается с изучения э, маркетинг-плана, да? то есть мы сначала с вами слушаем презентацию и принимаем решение. Вот. Как только мы его приняли, да, принять участие в проекте, э, мы берем ре рефер реферальную ссылку у аплайнера. Да? То есть э, мы, э, так скажем, э, получаем ссылку от человека, который нам рассказал об этих возможностях поделился ими дальше мы с вами покупаем на coin galaxy райда до да, токен с которым мы с вами входим в этот проект сейчас это невероятно выгодно да потому что на сайте у нас профит бота курс 15 райда а на бирже буквально полтора 16 17 то есть в 10 раз до да, разница вот. После того, как мы пополняем личный кабинет, да, мы приятно удивляемся этой суммы, и мы с вами открываем депозит. Это можно было сделать вчера, то есть каждый понедельник да, мы открываем депозиты в токен райда сроком на 200 дней. И получаем ежедневные начисления, прям точно по времени, как мы с вами поставили а, депозит. И дальше мы с вами можем увеличить свой доход путем реинвестов, и реферальных вознаграждений, буквально до 14%. Давайте посмотрим варианты тарифных планов. Да? Значит, э, все они у нас открываются сроком на 200 дней, но доходность у них разная. Да? То есть, как я уже говорила, мы начинаем буквально с 10 долларов. Вот. И доходность такого депозита 0,7% в сутки. Следующий тарифный план это 0,8%. Да? То есть депозиты, начиная от 10 тысяч долларов, нам приносят ежедневно 0,8%. Следующий тарифный план 0,9%. От 20 тысяч долларов. Следующий, давайте слайд посмотрим. Прям действительно варианты и примеры доходов. Лена, можно следующий слайд? Вот посмотрите, допустим, мы с вами поставили депозит на 1000 долларов. Да? Леночка, можно следующий слайд? На 1000 долларов. И его доходность у нас с вами 0,7%. Да? То есть за 200 дней мы с вами получим 1400 долларов. То есть его доходность составляет 140%. Но, как я уже сказала, у нас с вами в кабинете совершенно другая цена, нежели мы покупаем сейчас на бирже. Поэтому, по сути, по сути нам хватит буквально 100 долларов. Да? То есть на 67 райда мы купим с вами, да, сейчас вот по курсу, так, ну, скажем, грубо, за полтора доллара, мы с вами купим на 100 долларов райда. Но когда мы заведем их в кабинет, это окажется тысячу. По сути, наши фиатные долларов дали нам доходность 1400 долларов. Ну, круто, правда? Следующий тарифный план идет у нас от 10 тысяч долларов и одного цента. Его процентная ставка 0,8%. То есть мы имеем с вами доходность 16 тысяч долларов, то есть 160%. Следующий, последний тарифный план 0,9% депозиты, начиная от 20 тысяч долларов и одного цента. То есть его доходность получается 180 долларов, то есть 36 тысяч мы получим с вами по истечении 200 дней. И еще у нас запускались промо под 1%, да, то есть вы понимаете, что его доходность 200%. Но у нас с вами есть сила и такая мощь, да, то есть магия сложных процентов. Когда мы с вами можем, тот капитал, который изначально вложен, принес нам доход, и мы делаем реинвест, то есть получаем процент от процентов. Да? То есть вот смотрите, мы с вами инвестировали 1000 долларов, то есть это процентная ставка 0,7, то есть мы каждый день с вами получаем 7 долларов. Напоминаю, что мы можем инвестировать только раз в неделю, да, по понедельникам, то есть за неделю у нас с вами всего начисление будет на 49 долларов. И мы с вами можем открыть новый депозит да, в понедельник. То есть у нас теперь работают уже два депозита. Один на 1000 долларов и второй на 49. То есть общая сумма будет составлять 1049 долларов. И мы с вами уже будем получать с двух этих депозитов 0,7%. Соответственно, уже каждый день нам будет капать 7,343 цента. Да, то есть за неделю уже набежит у нас 51,40 центов, 51,5 доллар. Соответственно, мы их тоже можем инвестировать, да, открыть третий депозит, и уже сумма всех депозитов будет увеличиваться а, до 1100 долларов. Итак, день за днем, неделька за неделькой, да, на 196 день у нас с вами уже сумма всех депозитов достигнет 3816 долларов. А вы помните, да, как у нас только что на предыдущем слайде, доход от э, депозитов тысячу долларов принес нам только э, 1400 долларов. То есть фактически, когда мы с вами делаем реинвесты, мы с вами в три раза увеличиваем свой доход. Представляете? То есть вот э, вообще данный эффект Эйнштейн называл восьмим, восьмым чудом света. Поэтому давайте ну, вообще вспомним да, этот исторический пример, когда он инвестировал в свои два любимых города Бостона и Филадельфию всего лишь по 50 тысяч долларов. Но уже буквально через 100 лет да, разрешил по полмиллиона отдать городам на какие-то нужды, а через еще 100 лет это было 20 миллионов долларов. Представляете, то есть вот таким образом наглядно Франклин показал вот эту магию сложных процентов. Вот. Но это еще не все, потому что помимо да, реинвестов у нас с вами еще есть один вид дохода. Это реферальная программа, причем она достаточно такая профитная. Да? Мы видим, что с первой линии мы получаем с вами 7%. Вот буквально, как только сын инвестировал первые 300 долларов, вот он был зарегистрирован да, вот в моей команде в первую линию, мне сразу же на баланс прилетели 21 доллар. Я сразу же их отправила в реинвест, тем самым увеличив да, свой, сумму своих депозитов. Со второй линии мы с вами получаем 3%. Да? Тоже классно. И с 3, 4, 5, 6 мы с вами получаем по одному проценту от депозитов каждой линии. Вот. То есть и того мы с вами получаем 14% реферальных вознаграждений. Вот. Поэтому это на самом деле очень-очень-очень круто. Вот. Но и это тоже не все, да? потому что у нас с вами, можно следующий слайд, у нас с вами еще есть потрясающие ранги. Я очень счастлива, что в моей команде есть партнеры, которые выполнили условия и достигли званий. Это Ольга Плотникова, Марфуга Башикова, это Жаслан Зариф, Никита Бащаев То есть на самом деле это вот прям огромное счастье поздравлять своих партнеров. И я каждому желаю испытать это чувство. Пусть у вас будет такая самая зарабатывающая команда вот, со временем кто-то обязательно исполнит свои какие-то мечты, может быть отправится в путешествие, а может быть уже отправился, да, как сейчас у нас партнеры отдыхают шикарно, может быть кто-то себя уволит с нелюбимой работы или оплатит ипотеку, поэтому действительно потрясающие возможности. Вот. И действительно самое главное в нашем бизнесе – это люди. Вот люди. Изначально, когда я пришла в компанию, я вообще сразу же сказала, что я никого приглашать не буду, но э, чем больше я стала изучать да, эту тему, э, тем больше, так скажем, стала влюбляться в возможности этого заработка и постепенно, так скажем, себя перепрограммировала, вот. я поняла, что нужно делиться э, с родными, близкими такими замечательными возможностями. И достаточно быстро, где-то в течение месяца или полтора, мы с командой в 17 человек сделали первый ранг. Ну, вернее, первый у нас ранг – это партнер, да, когда ты просто сделал свой депозит, да. Вообще, посмотрите, насколько, так скажем, мудро составлены ранги, да. То есть вот сначала ты научился сам, да, ты поставил депозит. Следующий ранг – это когда ты уже а, пригласил человека и научил, помог ему сделать свой депозит, да, то есть уже вот идет зачет, объем первой линии. И вот мы буквально а, вот с командой, я не знаю, месяца за 3-4, наверное, вырастили команду в 100 человек, потому что следующий шаг, вы видите, да, это когда вы уже помогаете вашим партнерам, сопровождать и включать своих партнеров, да, то есть вы видите, вы сразу получаете, прям вот молниеносно, как только ранг выполнен, в кабинет падают премии 100 долларов, 500 долларов, а дальше еще интереснее, потому что идут ежедневные начисления с партнеров первой линии, потом следующий ранг 2% с ежедневных начислений первой и второй линии, вот, то есть на самом деле это очень-очень-очень круто. Я вот более 20 лет уже работаю в продуктовом бизнесе, и каждый раз мы приглашали людей и говорили, что ты заработаешь. Но, как правило, приходя в такую компанию, человек получает в первую очередь продукт. И он является такой, вот, знаете, некой прослойкой между деньгами. И вот если еще в 90-е, в нулевые, когда стартанул сетевой бизнес, да, это... Такой, можно сказать, период был тотального дефицита. И это действительно классно работало. Ты быстро выходил на какие-то уровни. Но сегодня, сегодня мы знаем, какой переизбыток идет продуктов. И поэтому, так скажем, заработать стало ну, не так легко, что ли, да, сделать вот такой вот хороший объем. Тем более, что в продуктовых программах надо всегда вкладывать деньги, то есть там ежемесячно надо выполнить какой-то объем, то есть ты должен вложить свои, так скажем, кровно заработанные деньги, пусть даже на продукт, который тебе нужен. Здесь, когда мы с вами делаем реинвесты, мы их делаем с вами за счет, так скажем, заработанных уже денег, да, то есть из своей собственной прибыли и таким образом мы получается постепенно постепенно увеличиваем и зарабатываем получаем все больше и больше денег вот поэтому конечно маркетинг потрясающий и я бы хотела вам еще показать вот варианты доходов потому что как бы Теоретически вот рассказать можно, да, как бы, но это все очень-очень индивидуально, потому что человек, во-первых, может прийти, да, с определенной целью, ну, как я вот заявила, что никого не приглашаю, я пассивный инвестор, вот, но потом что-то поменялось, вот, человек может внести маленькую сумму, человек может ввести сумму побольше, поэтому и доходность будет разная. Вот э, я взяла, так скажем, скрины и цифры, чисто вот из своего кабинета сына и мамы и смотрите что получилось я уже говорила да что вот мною были инвестированы всего-навсего 80 долларов если бы конечно я знала и понимала как все это работает я бы конечно инвестировала больше но с другой стороны я рада потому что я поняла что сюда может так скажем зайти любой каждый потому что ну, извините, 80 или даже с 10 долларов мы стартуем. Это есть даже у школьника. Вот. И теперь смотрите, что получилось. То есть внесено 80 долларов, а заработано 5, больше 5 тысяч долларов. Да? То есть вы видите, что где-то примерно процентов 30 это доход от рефералов. Да? Потому что количество партнеров, вы видите, 100 человек в команде. Вот. То есть это вот, так скажем, мой вариант. Дальше сыну мы инвестировали, я говорила, да, изначально 300, потом была запущена промо, когда оно генерировало райда, там они были и от 50 долларов, и от 500 долларов, поэтому вот мы сделали ему суммарно на 1161 доллар. И заработано в кабинете 6365 долларов. Вот. Здесь опечатка, у него количество партнеров было 30 вот не 230 у него было 30 партнеров вот и э, последний кабинет вы видите пример моей мамы вот эти 1100 долларов это тоже это не фиатные средства это э, так скажем то что мы заработали мы не в свой реинвест отправили а в кабинет мамы и таким образом получилось что 1100 вы видите почти одинаково да у сына и у мамы но э, у мамы так как небольшая команда и не за так скажем доход от рефералов минимальный получился до да, практически те же 1100 долларов принесли три с половиной но ребят если посчитать да на семью да то есть не так много инвестировано а заработано ну, за год так скажем да это за год у нас последние видите вот у мамы вообще брайда не было только в веках то есть заработано 15 тысяч долларов но это круто, правда, согласитесь? Вот, ну, где такое возможно? А, ну, в нашей компании века, да. Причем вот мы знаем, что Искандер, он настолько гениальный человек и с каждым разом разрабатывает все более высокодоходные проекты. И вот сегодня я считаю, что более выгодно инвестировать в бинарный проект. Поэтому все вот эти заработанные райда, да, а изначально и веки, я перевожу туда. Потому что в бинаре мы знаем, там более высокий тарифный план, да, он начинается с 0,8%. Потом каждый реинвест, он увеличивает один депозит, да. То есть в боте мы сейчас с вами говорили, что у нас каждый депозит работает отдельно 200 дней, а здесь это один депозит. И это дает нам возможность быстрее выйти на более высокий тарифный план, да, вот. То есть и в бинаре мы знаем что у нас есть шесть видов дохода да, то есть там линейный бинарный бонус вот да спасибо лен вот вы мне напомнили что я хотела еще предварительно дать статистики, потому что в принципе цифры они действительно но ну, такая вещь упрямая да вот давайте посмотрим вот реально в профит боте да, у каждого в кабинете есть эта статистика вот посмотрите какая у нас Общая сумма полученных бонусов, да, это в процентном соотношении. А можно следующий слайд. А теперь цифры. Вот посмотрите, у нас э, в профит участвуют почти 30 тысяч партнеров, да, всего участников 29 826 человек. Депозитов 297 тысяч. То есть практически каждый участник имеет как минимум 10 депозитов. И теперь давайте посмотрим, заработано. с половиной миллионов. Это то, что касается, э, да, то, что касается век. И миллион райда. Да, Опять-таки, если мы умножим на курс кабинета 15 долларов это получается 15 миллионов, то есть, суммарно, если мы посчитаем, 60 миллионов, да, то есть, за год, получается, мы с вами заработали в профит-боте, круто, круто, Но ну, я вот пошла немножечко дальше, да, то есть, говорила о немножко бинаре, да, то есть, получается, что там еще более высокие доходы, поэтому… Представьте, если здесь такие шикарные цифры, 60 миллионов мы за год с вами заработали. Да, разделите даже вот на просто количество участников, хотя это мы получим усредненный момент, но это тоже очень-очень впечатляет. Вот. А, э, э, я просто говорила о том, что вот более, более высокодоходный сейчас бинар. И вот благодаря ботику, этим заработанным деньгам, я э, дальше зарабатываю в бинаре. Вот сейчас, э, опять-таки, ни копейки, не взято фиатных средств, да? вот, и получается, что сейчас вот сумма депозитов э, в бинаре достигла уже премина, премя, премиального тарифа, плюс промо, да, который у нас совсем недавно закончилась. То есть вот сейчас, допустим, моя стратегия как можно скорее разогнаться до 20 тысяч долларов, чтобы выйти на более высокий тариф. Вот, и, конечно же, идти а, дальше. Вот, вы, вот, ну, кто находится в чате бинара, да, то есть я вот вижу, кто есть, вы сами участники этого потрясающего флешмоба, где действительно ну, видны все эти начисления, и доходы очень приличные. Вот. Следующий слайд можно, Лен? Но еще у нас изначально, да, ботик нам генерировал райда. И вот сейчас все, что у меня было заработано, оно стоит в стейкинге 10.90. Вот. И они каждый день генерируют райда. И это круто. И я самое главное понимаю, что все только-только начинается. У меня достаточно скромная сумма стоит на стейкинге. Я знаю, какие объемы у некоторых лидеров, но даже мои 10 тысяч век, я понимаю, что когда вырастет курс, как это будет круто, да, потому что, ну, тут уже совсем близко, 21 февраля, да, буквально осталось две недельки до нашего трехлетия, вот, поэтому мы с вами не знаем, да, в какой момент вырастут веки, и, кстати, по этому поводу еще что хотела напомнить, у кого до сих пор в профит-боте стоят веки, вы, пожалуйста, их переведите или на стейкинг. То есть вы помните, какой там курс, да, предположим, у вас там 100 долларов, да, осталось. То есть и если курс поднимется до 10 долларов, то у вас останется всего лишь 10 век. Вот. Поэтому проконтролируйте этот момент и у своих партнеров, потому что... Некоторые, я думаю, забыли, что они что-то там инвестировали в профитботы, что там отработали еще два месяца назад депозиты в века. Напоминайте. Вот. И, конечно же, конечно же, да, наш один из самых высокодоходных проектов матричные, да, Golden Ride и Golden Ratio, тоже постоянно, регулярно откупаются ячейки. И тем самым постоянно-постоянно увеличивается капитализация. И плюс еще, также вот, благодаря боту э, я оплачивала обучение, да, то есть у нас был инкубатор с вами, финансовый марафон по Тони Робинсону, то есть все оплачено Райда заработанный именно э, в профит-боте, вот. Мы с вами знаем, что такая самая э, правильная инвестиция – это инвестиция, да, то есть в себя, да, то есть нужно сначала вложить свой ум, а потом уже с умом инвестировать, вот. поэтому у нас с вами самые лучшие проекты они все так словно связаны да с собой в такую единую экосистему в экономика поэтому давайте будем изучать разбираться зарабатывать и приглашать своих родных близких знакомых чтобы они богатели и осуществляли свои мечты вместе с нами а, ну, на этом моя информация кончена. Если у вас остались вопросы по проекту, пожалуйста, задавайте. Я постараюсь ответить. Вот. Пока вы пишете, давайте, может быть, посмотрим ролик по профит-боту. Чат у нас разблокирован. Вы пока пишите вопросы.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 Да. Благодарю. Благодарю вас. На самом деле это очень высокодоходный. Нет. Э, здесь, Смотрите, э, Александр. Тысячу из кабинета или тысячу фиатных? Э, это вы имеете в виду что? Поясните немножко. Не поняла. Это я говорила о том, что... Смотрите, сейчас у нас... Э, Курс на бирже 1,5 доллара, да, а в кабинете 15 долларов. Мы говорим сейчас с вами про райда, потому что мы инвестировать сейчас и депозиты открывать можем только в райда. Поэтому, когда вы на 100 долларов фиата, да, вам достаточно будет 67 райда. Вот. Но в кабинете 67 райда, если вы умножите на 15, это будет 1000 долларов. Я ответила на ваш вопрос, или нет, Александр? Надежда, куда лучше вывести веки? Вы знаете, здесь будет зависеть от их количества. Вот. Я, например, абсолютно всем своим партнерам рекомендовала вывести их в 10.90. Особенно недавно у нас вот закончилась промо под 100% годовых, вот, то есть это очень-очень выгодно. Вот. И практически все, у кого хотя бы было 250 век, мы ускорились, там эти АЦЦ, достаточно быстро вернется разница. Вот. Поэтому эффективнее всего поставить на стейкинг. А единственный стейкинг для век у нас есть только в проекте 1090. Вот. Поэтому лучше вывести их туда. А если у вас очень маленькое количество, я не знаю, допустим, там 50 век, ну тогда, наверное, лучше их на бирже, потому что в кабинете у нас курс 4 4,3, да, а когда курс начнет меняться, и, возможно, он это будет очень резко и быстро меняться, мы просто не успеем их вывести, соответственно, количество век еще уменьшится. Павел, да, все правильно, все правильно, вывод по курсу рынка, но опять-таки все в наших руках, да, если вы э, выводите, допустим, вот по сегодняшнему курсу, то это просто зафиксировать убыток, вот, поэтому мы просто будем ждать курс, я вот поэтому и говорила, что вот у меня, например, 10 тысяч век лежит в 1090 я просто в предвкушении, потому что я не считаю их по сегодняшнему курсу. Я не считаю даже за там 5-6 долларов, как я пришла в век и первые веки покупала по такому курсу. Я понимаю, что это будет даже не 10 долларов и не 50 долларов, а во много раз больше. Это просто все будет зависеть от нашего терпения, да, от нашего здравого смысла. Или мы слили сразу все, что заработали, или еще приумножили. Поэтому все в наших руках. Так. Я поняла, что, ага. что для лучшей строки стратегии... отправлять. А... <coughs> Смотрите, пожалуйста, Вот, а, да, Вы правильно поняли, что лучшая стратегия для век – отправить их в стейкинг. Потому что эти вики не просто будут у вас лежать, они будут добывать вам райда. По, там, сейчас у нас тариф идет 100%, допустим, если у вас первый модуль, да, 100% годовых. Если у вас второй модуль и вы ускорили их, то это будет 105% и так далее. Но если вы не успели на промо, в любом случае 50% годовых вы имеете на стейкинге. Это действительно очень выгодно. Вот. А добытый RA в бот, это будет зависеть, опять-таки, от количества. Если у вас там его совсем маленькое количество, то тогда в бот. А если они действительно вам генерируют, то бинарный проект, он все-таки на сегодняшний момент более выгодный. Так как я говорила, и тарифная ставка там выше, потом я еще забыла, спасибо, что вот сейчас напомнили, упомянуть что там у нас 6 видов дохода да то есть у нас там есть э, линейный бонус у нас есть бинарный бонус у нас там есть опять-таки стейкинг у нас есть есть э, бинарный стейкинг то есть он действительно более высокодоходный но для первого э, депозита да, в любом случае вам нужно чтобы у вас было 16 и 6 райда вот то есть если у вас такого количества нет и вы не планируете да, инвестировать в фиат, тогда, конечно, оставляйте их в боте. Они вам будут приносить 0,7% процентов 200 дней, что тоже очень-очень выгодно. Вот. Ну, я поняла, что вопросов больше нет, да? поэтому я благодарю всех за внимание и очень активное участие. Желаю всем профита и, конечно же, душевного и теплого вечера. Ну, сейчас мы все с вами пойдем еще на Zoom. <смех> Благодарю всех. Всего доброго.